Пойдем собирайте быстрее. Надеюсь, да, за нами не было хвата этих полочей. Давайте здесь. Все взяли с собой все, что нужно. Да. Так. Так, факела. Нужно осветить максимально территорию, чтобы потом можно было. Чтобы потом ничего не произошло. Надеюсь, заклинание бесмертия. Должно нам дать бесмертие, но это логично. Только я не нашел не было никогда бессмертных людей. Зато это поможет нам в сражении с оборотнями. Да. Mm -hmm. Я начну зачитывать заклинания. Вы приготовьтесь. Раз, да, два, три. Эн Свен да Фоктимус, Свен дефоктимус, эн Свен да Фотимус, Свен дефоктимус, эн Свен да Фоктимус. Итак, у меня остался последний кол из Белого Дуба, о котором сдать никому не надо. Иди наружу, который может... Бог тут. А, да, да, да, входи. Тебе какая-то почта пришла, если она тебе... Да, мне редко кто-то пишет. Вообще, я не думаю, что... Так, для меня... Что, ну что за... Это? что за бред? Да, я отвечу, может, я что-то. Ну, пойми. Раз. Пойдем немножко, Ты посмотри, что в ней. Эм... это язык Морза, кажется. Я не знаю, какой. А, язык Морза, дай-ка себе посмотрю. А, посмотри, может, что-нибудь поймешь. мо моё книга тупая. Так, если это та-та-та-та, да, то да, ничего не понял. Так, ладно. Если я сделаю так, то. Ага, понятно, все, Я все поняла. Это вот ведьми на Хотя, чтобы я пришел к ведьмам. Привет. А, привет. Я уйду, так что будь дом, будь добр, пригляди за домом. Да, ладно. Я ненадолго хочу отойти. Так. так Где-то здесь находится этот жалкий шабашок. Как туда попасть? Так. Пока ночь в целом людей нету, поэтому можно нормально прыгать. Вон этот шабаш. Ммм, какие ведьмы. Ё-моё! Что за ягоды? Кто подумал сюда ягоды ставить? Что звали меня? Я не хотела говорить, что ты трёхобрит. И в тебе есть силы ведьмы. И ты нам нужен, Гарри Очень сильно, оно очень прям сильно. Да, оно А ну, стойте. Что? Побудьте здесь, слушай. У меня... Слышь я сейчас тебя... Что? Мы сейчас тебе... Вы все здесь напичканы вербиной. Я ничего вам не смогу сделать. А он, он не что знает, не, не напишет? Что... Ну, ты... видимо вы это... его в тихаре это... да подсыпаете. Да. да. Он даже не знает что. Сказать мне вниз. Вербен это такая это ядовитое растение. Такое... Она защищает от моих защищает гипнозов. Отношения. И вы долгие. Что ты пытаешься сделать? Но я ничего не сделаю. Mm. Единственное, что я смогу, я вас сожрать хочу. Mm. Так, mm. понимаете, mm. то, что вам mm. нужен... Mm. Я нужен вам. Вы, может быть, объясните, для какого я нужен ритуала? Ой, yeah, боже, я что это такое? Узна для ритуала просто узнать потом. А, надо, надо, надо потом для ритуала. Надо садить его кастро обязательно. Что, я над... что мне нужно от этого? Ты должен встать вот сюда, куда-нибудь. Рядом с вот этой, да. этой. Сюда встать? Yeah. И что делать? Mm что? что. Подожди, Что происходит? Да Так что, Что, вы делаете, Почему я не могу отсюда выйти? Потому что это специально. Я мое. Где я? Что произошло? уже ночь. Комнитомит, Я нахожусь в городе? Что эти ведьмы сделали? Придурки. А, я нахожусь в городе. Ах, это то, это участник, игорь Шабашин. А, все, иди. Ой, здрасте, здравствуйте. здравствуйте. Э э привет. Привет. Ты же, мы с вами знакомы. Что, брат, вы меня? Вы давно с психушкой сбежали? С какой психушкой? Вы о чём? Братья. Да, ты Виктепно. ты вообще какая-то четкая <съем> Тетка. Да, ты четкая это четкая иди иди ты глупый, ты что вы со мной а, тупая со мной вводите, а, как, у, женщина успокойтесь успокойтесь меня эти ведьмы брат Продуктов? это я это Де... это я а, шизанут точно вот смотри вот есть отражение в этой штуке ё моё брат это я идем я тебе докажу это Давай. Расскажешь? Пойдем. Погоди, нет, не так. Давай. Нас можно бить только одной вещью. Это колум из белого дуба. Это не знают немногие. Мы с тобой погибли в пещере, когда использовали заклинание. И я стал трибридом, ты стал гибридом. Ну, это просто вампиром стал тебе не повезло возможно это прием или мы с тобой весь бы меня затащили с собой и видимо что ты на какое-то исклинание вон тот розовая кофточка сожрать его вперед кофточка что со мной происходит я трансформируюсь давно я не чувствовал этого голода. голода твой дружок дружа бесполезный. Сними этого. Тебя стоять. Дорогой мой дружочек, думаешь, ты такой слабай? А, сломать немножечко твои кости. Да. А, не посмеешь. Зачем вы переселили меня в другое тело, глупцы? Так, а, даже не знаю, ты у, у него спроси. А, а пока, мис, чтоб у тебя сломались все кости. Ага, что ты делаешь? Я трансформируюсь из ях. А еще могу сделать. Глупец, я, я, глупец, я какой тебя какой кусанул. Глупец, я тебя кусанул. Теперь тебя может излечить только две вещи: кровь гибрида или кровь трибридам. Ну, я тволка. волка. Я тволка. Волка... тебе голову. Да, давайте вот этого зарежем. Он меня. А а ты можешь что-то сделаешь сам... Ты глупец. У вампира обратная очень быстрая регенерация. Ладно, тогда поспи немножечко. ё ну, что, Я тебе, когда я вернусь в свое тело, я тебя сожру. Угу. Блин, теперь а, же я я в поним... смертном э, теле. У твоего дружка... Я не понимаю, почему у твоего дружка кровь не степает? Потому что он гибрид. Три... И... И к тому же ну, ты, ты, ну, скон... а ты ну, недостаточно ну, сконцентрирован. Я ведь мак, а? я лучше знаю. Нужно быть сконцентрированным на цели. Ладно. Люди, расходимся. А ты бесполезный. Прям? Я узнаю же, как себя вернуть в это тело. Я сажу твой... с тебя сожру всего. Ну, а, ну... Ты попробуй, подожди, Что это за под... Ладно, желтая косточка. Подожди, вот этот. женщина, Надо подойти. Он напишет конвербены, и он подписан. Подожди, подожди, иди сюда. Пошли. А вы отошли. Подождите. Нам нужно поговорить. Да. Ой. Я тебе скажу, ладно, я не буду тебя убивать сейчас. Может, чуточку помогу тебе вернуться в тело. Только по одному условию. Ты меня не убьешь. Ты своровал кол с белого дуба. Да. М -м -м. Зачем тебе я кол? Не... Не, сам не знаю, но пока вас не собираюсь убивать. Ладно, учти, давай ты мне расскажешь, зачем ведьмы переселили меня в другое тело. Или тебе это неизвестно? Не, неизвестно, но по идее, чтоб тебя убить. Ну, и чтоб легче немножечко стало убить. Ну конечно, потом... я единственное существо, которое владеет тремя сразу видами, и они этого боятся. Я сразу так и понял. Тебе нужно знать, что они делают с моим телом, и ни в коем случае не проговариваться, что у тебя есть кол. Хорошо Пожалуйста. Ладно так, ребята э, в... Люди, он не напичкан вербеной, Он не напичкан вербеной. Можете его Пойдёмте. можете внушить, что мы это... что мы с ними не знакомы. Давай, до свидания. До <связанья> свидания. <связанья> давай, давай. Ж... е Зато теперь мне не нужно вашего разрешения, чтобы зайти домой. Да. С ноги выбиваем дверь и заходим. Король. Сижу возле каменщика. Это... Так что тебе это сказал? Они взяли мое тело под контроль, чтобы я не смог им помешать их плану. Но mm -hmm. мой хороший дружечек, ты не хочешь дать мне свою ручку? Ручку? Мне нужна Други. кровь. Я Нет, хочу конечно. стать гибридом. Разве ты... А, точно, на другое тело. Угу. Mm -hmm. вот ягод... Об ягодке обколюсь. А. Немного. Все, спасибо. И я пошел прыгать с крыши. с крыши. Я пошел прыгать. А, ну да. Круче, так, поехали, мне нужно стать гибридом. А нет, у нас я не ушел отсюда. Пойдем, пойдем. Домести, да. Ну, хочу, я уже поняла. Нужно прыгнуть так, чтобы раз... Так, этот удар можно пережить. А если у вас более... Это кто? Лука, срочно! Тут кто-то есть. Может, его сейчас съедим? Смотри, какой вкусный. Жажда голода всегда была со мной моим преимуществом. Я увижу ну, стал рыбом. Да. И у меня а очень мне... срочно нужно кое-что сделать. Мне надо срочно идти туда. Ой, тут никого пищу. нету. О, круто. Что я стал? никого не, не слышу сейчас. И не увижу. Да, хорошо. То, даже что... сердце. У меня таких очень много. Нет. Я вырываю им каждый день. Какой-то... Да ты! у него на донышке осталось да вы можете того пойти съесть вкусный. все вкусный. я пожалуй не трожьте его я бы... у него сердце кого-то искала... ну, так Только... <сосе> Ох, да посмотри, нет, никого ты... нету хотя я так смотрю некоторые узнали наши личности То, они мы... все под заклинанием они все под гипнозом а. Да, ну, под внушением. Так да. это хорошо. Вы забываете все. Вы нас вкус. Пойдемте ещ. О, вот, а можете там сидеть. Ну нет, у меня. Не все тут под внушением. Они, Они за. А. Я кажется, ты узнала. За что переносить это по бомбьера? Наконец-то. Mm -hmm. Пойдемте. Я наъелся. Ты забываешь, что нас видит. Я... я знаю, где они живут. Mm -hmm. Я... Правда, до моего обращения еще есть несколько времени. До того, как я обращусь. Ой, ой привет. Ты кого то да. ищешь? Да, Ва -э -э вашего брата. Mm -hmm. Мы его сейчас позовем, Хорошо. Mm -hmm. Сейчас я его позову. Жажда мести у меня еще больше. Его нет дома. Пока я не Всё. обратился, Хорошо, я любви. должен. Где он находится? Его нет дома. Блин, Может, ну надо что-то сказать. Зачем его хотят? А Ой, мальчик, как у тебя красиво, жире. Да, мальчик, это что за красота такая? Эм, ты. Что? что да, убьешь, я, мы, мы я, не только, я только возрядился. Так, Пойдем. Я, я знаю, я Ш... знаю ответ. На Пойдем, это. с тобой, эээ, то, как чай готовить, слушай, тоже же да, из вашей Да, да, очень чай, как готовить, так, мы далеко от них. Да, общем, я, знаю, как, я знаю, зачем тебя вот это, убей, хотели принести в это дело. Зачем? Они хотят, они хотят тебя уничтожить. В твоем же теле. тот -то из наших перенести за твое тело и, будет, и хочет его уничтожить, чтобы ты больше не жил. Они переноса в другое тело, работает только раз. И они могут использовать его один раз. В один день. Следующий mm -hmm. день это на следующей неделе, да? Да. Значит, у меня есть будет неделя, чтобы подготовиться. Но я не буду ждать неделю. Мне нужно получить свое тело. Иначе они будут использовать магию. И каким образом ты его зовут получишь? чтобы вернуть мое тело мы с тобой поменяемся опять телами телами серьезно да я должен буду вселиться в твое тело если хочешь чтобы я тебе помог и в твоем теле я смогу использовать заклинание я опытная я живу более более пяти веков мне хотели убить было, то я согласен так завтра встретимся возле в твоем доме ага, хорошо Вам не советую так распрыгивать. То, что Почему? я пил. Ну, Катя, э -э вам нормально? Там домой дети, скоро рассвет. Пойдемте. Да. И думаю, я думаю, то, что мы с вами кое-что должны обсудить.